Расскажи, пожалуйста, ситуация об обстановке, как идет продвижение. Обстановка сейчас идет тяжелая. Тяжелая трасса уже перевальна, как говорится. Мы уже находимся на Луганском направлении, в Донецкой области. Сейчас мы уже начинаем двигаться непосредственно по рубежам, границ Донецкой Народной Республики, со стороны Луганской. Насколько понимаю, направление сейчас северск да, основное да направление все мы выходим непосредственно сейчас на север занес в то время как раз они отходят от лисичанского они отходят да как бы информация до нас дошла что уже сегодня лисичанские флаги подняли уганская народная милиция второй корпус